Всем привет! Сегодня будем готовить тушеную квашеную капусту с сосисками. Блюдо готовится очень быстро, получается вкусным, так что идеально подойдет для повседневного ужина. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сосиски нарезаем кружочками толщиной около полсантиметра. Лук режем мелкими кубиками. В сковороду вливаем подсолнечное масло, даем ему нагреться. И отправляем туда сосиски. Обжариваем их до появления румяной корочки. Затем добавляем лук. и жарим все вместе до его мягкости минут 5-7 дальше отправляем в сковороду квашеную капусту как класть капусту можно посмотреть, перейдя по ссылке в подсказках или в описании под видео добавляем томатную пасту сахар перец мин и немного соли соли бросайте немножко совсем потому что у нас и капуста и сосиски уже соленые лучше попробовать блюдо и потом досолить его хорошо перемешиваем закрываем крышкой и тушим на медленном огне 15 минут. За это время несколько раз перемешиваем. Вот и все. Тушёная квашеная капуста с сосисками готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.